Дело было в начале 2012 года. На тот момент я работал в организации, которая занимается экспертизой на шахтного оборудования. Нас знали на шахтах и рудниках всей территории СНГ. В декабре 2011 года одной из партнерских компаний пришел запрос на участие наших специалистов в обследовании подъемного комплекса одного из рудников Казахстана. Руководство уладило организационные моменты, и в январе 2012 года мы собрались в командировку. Со стороны нашей компании делегацию представляли я и двое моих коллег, Андрюха и Саня. А с приглашающей стороны также было двое человек, Иван и Саша. Скажу, что на тот момент мы с Иваном были знакомы около 12 лет, так как учились в одной группе в университете и были хорошими друзьями. Ваня отличался от общей массы моих сокурсников. Его отличие проявлялось в следующем – Первое, что бросалось в глаза, это яркие цвета его одежды. Он запросто мог одеть синие туфли, зеленые брюки и красную футболку, после чего он был похож на светофор. Но если эти моменты вызывали у парней нашей группы максимум что улыбку, то второе его увлечение понимал далеко не каждый. Где-то со второго или третьего курса он начал заниматься продажей косметики одного известного бренда, Ваня отлично разбирался во всех тонкостях этой продукции. Он с удовольствием консультировал и успешно продавал ее девушкам из нашего потока, а также некоторым женщинам-преподавателям. Лично я не видел в этом ничего плохого. Но многие наши ребята его не понимали и даже неприятно шутили над ним, намекая на его нетрадиционную ориентацию. Но как оказалось позже, с этим у него оказалось все отлично. Итак, январь 2012 года. Мы отправляемся в зарубежную командировку в Казахстан. Где-то за неделю до вылета меня набрал Ваня и с радостью сообщил, что он будет одним из представителей от их компании. Также Ваня сказал, что дорога будет долгой. Так чтобы добраться только в одну сторону, нам предстоит совершить аж целых три перелета, а потом несколько часов ехать по заснеженной казахской степи. Ваня знала о моем сильном увлечении гражданской авиации, поэтому решил меня обрадовать этой новостью. Стартовали мы 11 января 2012 года из старого терминала Донецкого аэропорта. Это был рейс Донецк-Киев авиакомпании «Донбасс Аэро». В парке этой авиакомпании были самолеты Airbus а А320», а также несколько «Як-42Д». Самолеты А320 носили очень броскую ливрею, они были ярко-оранжевого цвета с черными носами. Как мне было известно, этими бортами часто летали футбольная команда «Шахтер», а цвет ливреи гармонировал с их брендовым цветом. Наш вылет из Донецка был намечен на 16.45, и в 14.00 я с коллегами был в аэропорту, куда чуть раньше прибыл Саня, представитель компании-партнера. Мы встретились, познакомились с Саней обговорили некоторые рабочие моменты, но Ваня так и не появлялся. На часах было около 15.00, когда мне позвонил Ваня и поинтересовался, есть ли свободное место в моей дорожной сумке и в сумках моих тагалех, чем удивил меня. На мой вопрос, для чего ему эта информация, он сказал, что я скоро это увижу, и вопрос отпадет сам с собой. Так и случилось. Минут через 20 после звонка в аэропорту появился Ваня, как сейчас помню яркие цвета его одежды. Он этим выделялся из общей массы людей в аэропорту. Как оказалось позже, яркая одежда это было еще не все, потому как Ваня катил по полу два огромных чемодана. Подойдя к нам, он поздоровался и поинтересовался о наличии свободных мест в наших сумках. Так как у него было много вещей, и он боялся, что не пройдет по допустимому весу. Сейчас я не помню, что мы ему ответили, но через несколько минут мы были уже на регистрации. А где-то через час с громким звуком реактивных двигателей оранжевого А320 рассекали низкую облачность. Киев нас встретил небольшим морозом и гололедом. Время стыковки пролетело мгновенно, и где-то в 23.30 мы уже грузились в бело-синий Boeing 737, компания Днеправия который нас унес в далекую Астану. Мне повезло, так досталось место возле аварийного выхода, и я мог спокойно вытянуть ноги. Это преимущество также оценил мой сосед справа, им оказался британец Роланд. Буквально сразу после вылета он снял свою обувь, и все в округе поняли, что будто он был давно. Роланд отказался от предложенного бортпроводниками ужина, и половину перелета копался в своем стареньком кнопочном блокберри. Я, в отличие от соседа, отказываться от еды не стал, когда в салоне потушили основное освещение, я моментально уснул. Проснулся я от яркого света в салоне. В тот момент по громкой связи капитан сообщил, что мы снижаемся и через 20 минут мы совершили посадку в заснеженной и промерзшей остане. Местное время было около восьми утра. Разница во времени с Украиной составляла 4 часа, и мы в тот момент ее заметно ощущали, так очень хотели спать. Про я таможенный и паспортный контроль мы получили багаж и пошли селиться в гостиницу, которая была рядом с аэропортом. Прямо возле аэропорта располагалось информационное табло, на котором было указано, что текущая температура составляет минус 30 градусов, что мы моментально ощутили. Получив ключи от своих номеров, мы попадали спать. Проснулся я в 16.00 по местному времени от телефонного звонка. Звонил мой папа. Он поинтересовался, все ли у нас хорошо и как мы долетели. Пообщавшись с папой, я пошел будить ребят. До нашего крайнего рейса из Астаны в сказган было около трех часов, и мы решили перекусить в местной столовой. К нашему удивлению, цены оказались очень демократичные. И мы отлично покушали. Третий рейс выполняла компания «Эир на турбовинтовом самолете «Фоккер-50» – это аналог нашего регионального старичка Ан-24. Мне этот перелет запомнился неким привкусом СССР. Это ощущение возникло благодаря разложенным свежим черно-белым газетам и на первых страницах было фото президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и конфетам взлетные которые нам подали прямо перед самым взлетом. Полет прошел незаметно, и через час мы уже получали багаж маленькому маленькому уютному аэропорту города Жисказган. Прилет прилету нас встретили люди с принимающей стороны и отвезли в отель. Рано утром следующего дня, после легкого завтрака, нас повезли на рудник, где нам предстояло работать и жить в течение недели. Дорога была сложной, а если сказать коротко, то на большей ее трески, она попросту отсутствовала. Если в черте города и около 50 км от него это еще можно было назвать дорогой, то дальше это было лишь заснеженное направление. Практически на всей протяженности населенные пункты и АЗС попросту отсутствовали. Случись у нас поломка или любая нештатная ситуация, то нам бы пришлось очень долго ждать помощи, если конечно это был бы не вертолет. Итак. Худа бедно, до точки назначения мы добрались. Наш рудник располагался без крайней казахской степи. Внешне это выглядело так – вокруг бесконечные заснеженные просторы, над которыми возвышаются два высоченных башенных копра с прилегающей инфраструктурой. Как нам сообщили позже, в нескольких километрах от рудника находился небольшой аэродром, который принимал легкомоторные самолеты и вертолеты. В общем, это был такой автономный мини-город. Люди работали там вахтой по 14 дней, а из операторов сотовой связи там присутствовал лишь Билайн с его 3G интернетом. Сразу по приезду мы встретились с директором, познакомились, коротко обсудили организационные рабочие моменты, а потом пошли заселяться в общежитие. Нам повезло, так как нас заселили в новые здания, в которых еще пахло краской. Кроме нас там никто не жил. Мы быстренько выбрали себе по номеру и пошли обедать. Кстати, питание нам бесплатно предоставило руководство рудника. Кормили нас три раза в день, а кушали мы в столовой для руководства. И качество пищи было довольно-таки приемлемое. Как нам удалось узнать позже, пища готовилась для всех в одном пищеблоке. А потом отгружалась в разные залы для ее приема. Первый день был организационным и пролетел незаметно. Наступило утро. Это было раннее казахское холодное утро. Меня в шесть часов утра по местному времени разбудило пение. Оно доносилось ко мне через стенку из соседней комнаты. Тут то громко пел песню группы «Не ангелы», «Красная шапочка». Но особенно удивляло, что это был мужской голос. Как сейчас помню эти строки. «Спрячемся от холода под шелком. Я буду красной шапочкой, ты волком». А потом припев. «Бубы, целуй меня, нежно со мной играй» и так далее. Я заспанный подорвался с кровати и пошел в душ. Там мне удалось разобрать, кто это пел. Это был мой давний друг и товарищ Ваня. Я улыбнулся и начал принимать душ. По дороге в АБК я на над Ваней, мол, прикольный у него репертуар. А ребята, когда услышали это, тоже засмеялись. А рабочие дни пролетали незаметно. Мы весь день трудились а перерывы делали лишь на обед и ужин. Да, когда на улице минус 30, то внутри машинного зала около 10 градусов тепла. После работы мы отогревались души и шли домой. Так как сотовая связь была там нестабильная и 3G-интернет практически не работал, мы с ребятами коротали вечера за просмотрами фильмов, которые Саня накачал в ноутбук еще дома. Как правило, мы собирались у Сани в номере и сидели там, пока не захотим спать. Но к нашему удивлению, Ваня под различными предлогами о составе там компанию отказывался. Он говорил, что ему надо поработать и уединялся в своей комнате. Ах да, с этими описаниями я совсем забыл вам представить еще одну героиню этой истории. Это начальница АБК Ирина Евгеньевна. На тот момент ей было около 25 лет и она была милой и довольно-таки привлекательной девушкой. После распоряжения руководства она нас заселила в общежитие и рекомендовала обращаться к ней по любым хозяйственным вопросам. Она сразу понравилась всей нашей делегации, но Ирина Евгеньевна вела себя сугубо в рабочей плоскости, и мы уже не надеялись ни на что. Так и продолжались наши рабочие дни. Однажды вечером я зашел к Ване, чтобы взять телефон позвонить домой, так как деньги на моем номере закончились, а пополнить его можно только днем в специальном буфете. Кстати, хочу сразу отметить, что купить на территории рудника сигареты и алкоголь практически невозможно, разве что кто-нибудь из коллег продаст из своих остатков. Так вот, зайдя в номер к Ване, я увидел, что в комнате полумрак, а Ваня лежит на кровати и что-то смотрит на ноутбуке. «Проходи, не стесняйся», – сказал Ваня. «Да я и не стесняюсь». «А чего ты к нам не приходишь на фильмы?» – поинтересовался я. «Андрюха, вон на столе шоколадки и нарезанные фрукты. Я их привез из дома. Бери, угощайся», – продолжил Ваня. «Так, почему ты не ответил на мой вопрос?» – настаивал я. «Да неинтересно мне это все. У меня работы полно. Да и фильмов своих тоже. Так что такие дела», – сказал Ваня. После этого он дал мне телефон, и я вышел позвонить. Поговорив, я вернул телефон. На тот момент он также работал за компьютером. Придя к ребятам, я рассказал об увиденном. Я сообщил, что Ваня весь в работе, а также сказал, что у него есть много всякой вкуснятины. После моих слов мы с ребятами поняли, что он тащил в этих огромных сумках. И все рассмеялись. Как-то раз в комнату к Ване зашел мой коллега Андрюха. В тот момент дверь его душевой комнаты была приоткрыта, и он увидел что у Вани на полочках в душевой полно всяких кремов и гелей. Увиденное сильно удивило Андрюха, и он у меня поинтересовался. «Слышь, дружище, это твой товарищ Ваня, нормальная ориентация?» «Ты извини, но мне кажется, что он не совсем», – сказал Андрюха. «Да я его лет 12 знаю и ничего такого не замечал». «Да, он занимается косметикой и одевается ярко, но, скорее всего, это форма его самовыражения», – ответил я. На что Андрюха сказал, «Не знаю, но что-то мне подсказывает, что он гей». На этом мы наш разговор закончили. И то через пару дней вечером, во время просмотра фильмов, мой коллега Андрюха пошел к Ване, чтобы взять зарядку для телефона, но быстро вернулся к нам с огромными удивленными глазами. «Эй, пацаны, вы даже не представляете, кого я встретил в комнате у Вани?» – удивленно сказал Андрюха. «Кого?» – вором поинтересовались мы. «Ирину Евгеньевну!» «Прикиньте, они мило сидели и пили вино!» Продолжил Андрей. «А где он его достал в этой степи?» Удивился Саня. «Да не знаю, но там конкретная поляна с шоколадом и фруктами!» Удивленно сказал Андрюха. «Вот видишь, а ты наговаривал на его!» Упрекнул Андрюху я. «На этом наши удивления не закончились. Где-то через дня три мы закончили работу и начали собираться домой». Попрощались с руководством рудника и другими работниками. Как сейчас помню, как главный механик по имени Сергей в шуточной форме поинтересовался у нас. «Эй, парни, вы же из Украины приехали?» «Да, из Украины», – утвердительно ответили мы. «А вы случайно не захватили с собой кусочек сала?» «Какой же кахола без сала?» – с улыбкой сказал Сергей. Тогда Андрюха подарил ему хороший кусок сала, который он брал с собой в тормозок. Сергей был очень рад и с радостью принял этот дар. Да и вообще на этом руднике к нам отнеслись очень доброжелательно, но сейчас не об этом. В общем, 18 января мы собрались уезжать. После обеда с большой земли за нами прислали машину, и мы поехали в Жасказган, откуда вечером следующего дня у нас был обратный рейс в Астану. Где-то за пару дней мы по телефону забронировали себе на сутки квартиру, а мой товарищ Ваня и Саша решили остановиться в гостинице, потому как таковы были условия их компании. В общем, по приезду я и мои коллеги Саня и Андрей населились в забронированную квартиру. А Ванек и другой Саня заехали в свой гостиничный номер. Благо, все находилось в пяти минутах ходьбы. Итак, наступил вечер, и мы решили отметить завершение нашей командировки. Сходили в магазин и капитально закупились едой и алкоголем. А после сели отмечать. Где-то в середине нашего праздника к нам присоединился Саня. Я поинтересовался у него, а чего не пришел Ванек. На что он мне ответил, что тот уехал в ночной клуб. Я немедленно набрал Ванька и поинтересовался у него, с кем он туда погнал. На что он мне ответил: "Я уехал в ночной клуб Малибу с сырой начальницей БК. Если хочешь, можешь ставить нам компанию. Бери такси и подтягивайся. Только один, без ребят." Я ответил отказом, и Ваня положил трубку. Скажу, что остаток вечера мы провели отлично. Сначала мы выпили и закусили, а потом начали петь песни. Как сейчас вспомню, как я исполнил песню группы Секторгаза 30 лет. Утро было тяжким, так как у всех было тяжелое похмелье. Похмелившись, мы с ребятами прошлись по магазинам. Так как это было 19 января, а значит праздник Крещения, то в 30 градусный мороз, я нырнул в прорубь, чем поверг в шок своих коллег. Признаюсь, я ныряю в проруб каждый год, но после Буховея это был мой первый раз. Сейчас я, конечно, бы этого не сделал. Где-то в 17.00 за нами приехала машина, и мы поехали в аэропорт. Пока мы выгружали свои сумки из автомобиля, то не заметили, как к аэропорту подъехала красная иномарка, из которой вышла эффектная девушка в норковой шубе. И кинулась на шею Ваньку. Это была Ирина Евгеньевна. Признаюсь, после увиденного нашему удивлению не было предела. Тогда я обратился к Андрюхе. Но ну что скажешь, разве он гей? Андрюха стоял и не мог не дать вразумительного ответа. Так было видно, что он был в шоке. Перелет прошел штатно. Помню, как на борту нас угощали горячим чаем с батончиками киткат. Через пару часов мы ужинали в отеле при аэропорту Астаны. А время ужина ребята предложили мне поехать посмотреть до сопримечательностей города. На что я ответил отказом и остался в номере. Помню, как я вышел в аэропорт, чтобы купить там сувениров, и долго наслаждался видом взлетов и посадок самолетов. Ранним морозным утром следующего дня, около 3.00, мы выдвинулись из отеля на регистрацию рейса номер 613 Астана-Киев. Слет прошел штатно, и бортпроводники начали разносить нам напитки и еду. Когда до нас оставалось всего несколько рядов, к нам подошла бортпроводница и поинтересовалась у Ванька, как его зовут. Он ответил, что Иван. После этого она его пригласила пройти в бизнес-класс, так как там его ждут. Ванек ушел и вернулся где-то за полчаса перед посадкой. Придя к нам, он рассказал, что старший бортпроводник – это его давняя подружка. Он знал ее еще со студенческих времен, когда эта девушка училась на романо германском факультете университета. После услышанного Андрюха со вздохом сказал «Вот тебе и гей». После этого мы рассмеялись, а Ванек пошел на свое место готовиться к посадке. По прилету в Киев мы попали в сильный снегопад и с ощутимым ударом плюхнулись на взлет на посадочную полосу. Проя таможенные процедуры, мы узнали, что наш рейс на Донецк, Содерживается на 3 часа. На что Саня с Андрюхой предложили пойти сдать билеты и отправиться домой на поезде, ведь он точно не опоздает. На их предложение я ответил отказом, так как я просто обожал самолеты и менять свой билет даже на люкс в поезде не собирался. Ребята, подумав, остались со мной в аэропорту ждать приглашения на регистрацию. В победенное время снегопад прекратился, погода наладилась и нас пригласили на регистрацию. Весь день мы голодными проторчали в аэропорту, так как цены в местных кафе просто зашкаливали. Например, комплект из салата с селедка под шубой, котлеты по-киевски и пол бутылки спрайта стоил около 100 гривен, при курсе 10 гривен за доллар. Да, у нас были деньги, и мы могли себе позволить и обеды посерьезней, но желание сэкономить перевесило, и мы обедать не стали. Это сейчас я знаю, что рядом с терминалом «Б» располагался тогда небольшой магазинчик, в котором был отдел кулинарии, где цены были вполне приемлемые, тогда мы об этом не знали. Ребята думали, что на Донецком рейсе нас покормят, хотя я им говорил, что на таком же рейсе Донец киев нас не покормили, поэтому и в этом случае рассчитывать на обед нам не стоит. Когда мы прошли регистрацию, то чувство голода стало невыносимым. Мы уже собирались идти в кафе, которое располагалось в стерильной зоне аэропорта. У нас остановил Ванек и сказал, «Вы хоть и смеялись меня, я не оставлю вас голодными». И достал из своей сумки плитку с шоколада. Разломив плитку, он раздал нам. Признаться, все были удивлены его поступку. Шоколад притупил чувство голода, и мы благополучно перенесли перелет. Когда мы еще проходили регистрацию на рейс, меня набрал мой папа. Он поинтересовался, как у нас дела, и сообщил, что приедет нас встречать в аэропорт. Я в шутку сообщил ему, что очень хочу маминого врача. Прилету папа встретил нас в аэропорту. У него был с собой пакет, в котором находились горячие мамины пирожки. Я угостил ребят, и мы с огромным аппетитом их поели. Пирожок достался также другу Андрюхе, который встречал его в аэропорту. Так и закончилась наша заграничная командировка. В завершение хочу сказать, что порой мы часто несправедливо судим о людях за их внешний вид или еще за какие-то отличия, но чаще всего именно они в трудный момент приходят нам на помощь.